природа, окружающий нас мир, дождь, снег, ветер и молнии. Все это вы привыкли видеть за окном и очевидно, Крайне редко в небе можно увидеть облака в форме аккуратных завитков или волн, подобных тем, что можно наблюдать в океане. И как ни странно, эти облачные волны появляются примерно таким же образом, как и морские. Это называется неустойчивостью Кельвина Гельмгольца который возникает при скоростном сдвиге двух веществ относительно друг друга, то есть тогда, когда вещества движутся с разной скоростью. Типичным примером тому может служить появление волн на поверхности воды под действием ветра, а более редким – возникновение облаков-завитков в небе, которые образуются благодаря потокам воздуха, что движутся с разной скоростью в перестах облаках. Такое явление можно увидеть в любой точке Земли, однако чрезвычайно редко. Балансирующий камень. Это имеющееся в природе геологическое образование, когда большой камень, иногда огромного размера, лежит на других камнях, скалах или ледниковых отложениях. Некоторые такие камни лишь кажутся балансирующими, но на самом деле они соединены с основанием скалы с помощью пьедестала или стержня. Например, балансирующий камень маулин -Нонг. Этот балансирующий валун находится рядом с деревней маулин в восточной части священной гор Кхаси, штат Микхалая, Индия. Подобные явления разбросаны и найдены по всему земному шару. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.